Приветствую, вы на канале Welder Legend, с вами как всегда Алексей Петрухин, сейчас я направляюсь на производство, где стоит гроза среди сварочных полуавтоматов, занимайте удобное положение, начинаем! разобраться с данной машиной мне поможет сварщик-демонстратор Чебора, это Олег. Всем привет. Так. Ну, это уже более такой профессиональный вариант. От компании чебору устанавливается выносной механизм подачи, дополнительные процессы, включая новый процесс 3D-сварки. Я слышал, этот аппарат – гроза среди сварочных полуавтоматов. Чем же этот аппарат так хорош? Как заявляет производитель, это идеальная сварка нержавеющей стали и алюминия плюс 3D-MIG пульс, плюс SRS холодная сварка. Ну, короче, прям вообще. Уже начало интересно. Дальше. Многофункциональные сварочные аппараты серии Chiburo King 400 представляют собой высокопроизводительные многопроцессорные источники питания три в одном Это mig mac Тик и DS-MMA. Идеально подходят для больших производственных требований и оснащены множеством инновационных функций. Сейчас мы в первую очередь попробуем весь функционал на металле. Сегодня мы свариваем нержавейку, будет пятерка, двойка, тройка, все это дело попробуем, после чего дадим свои выводы, по крайней мере я свои скажу, как мне этот аппарат, и Олег нам расскажет плюсы данного аппарата, что здесь так, ну и естественно и минусы. Ну, давай простым. пульс, давай пульс поставим, тогда возьмем сейчас. Простой пульс, простой пульс. Здесь видишь, вот 3D пульс есть, пульса, это новая какая-то mm -hmm. технология. Ну, На 3D пульс не... я слышал, это для более лучшего провара, то есть металл, толстый. Ну да, там, у них ну, тоже. Проплавление намного лучше. Ну может быть, а вот здесь может и сыграть этот роль, кстати, потому что Нержавейка, у меня теплураус маленькая, и вот она как, чтобы туда вот, быстрее она uh -huh. в корень может быть. И... Ну давай сейчас начнем с пульса. Прихватываю глаза. А нормально, значит, я Глаза. Да, да. Глаза. Ну, так интересно, она выходит из горелки, подходит к металлу трш, и загорается. Ну, то есть она не в, прям в этом. Ну там тепле. еще горячий старт стоит сейчас, хот-старт, -а -а. на 135%. Поэтому в этот момент еще Мы... и току добавлю, форсаж, так скажем, а -а. да? Все, я понял. Начинаем. В глаза. до это управлять нормально и, может быть это чтобы защита лучше была как бы вот так вот да маленько углом вперед угу. да нормально только ну, как только было. мне нужно скорость равномерно поддерживать и будет все отлично может быть убавить не, не хватает не хватает присадка ее перебор напряжения не хватает побольше поставь толщину 3,2, и 2 но ну, у меня скорость просто высокая я понял понял и она не успевает вот. побыстрее чтобы да придел. да да я по-другому говорю просто глаза Нержаветь не ее как бы с минимальной погонной энергией, чтобы она варилась, угу. ну, все, вот, чтобы а у ну, стенит это этот, ее как с минимальной погонной энергией. Угу. Ну, соответственно да, но если ты прибавил и она плавится, соответственно ты быстрее ведешь, ну чтобы все равно же меньше тепло Ну ну да общее то она вроде сваривается и тепло тем самым меньше да. за счет скорости, ну, общий коэффициент то меньше. Я понял. Меньше. Да. Давай мы попробуем пятерку вот на пользу ну, Двойка, она как бы заходит, но мне все-таки другая понравилась функция, это СРС. Давай сейчас на пятерку потолще поставишь. По-моему, мы здесь, чтобы разгадывать тайну. Нормально. <смех> Будет. Это что ты делаешь сейчас? Ну, чтобы проволока побольше, чуть-чуть оставалась, уходила. А то она туда уже наконечник, и, видимо, когда Это она... ты настраиваешь коррекция прогара. Да, да, да. Окей. Okay. Убрал. Глаза. <смех> <смех> <смех> Че? <смех> <смех> Прям у кого-то все... Ну да, прямо она близко. Нормально, да? можно еще поменьше. Ну, ну она на ну, восьми, в принципе, стояла, mm -hmm. дает это... он. Глаза. бомба смотри не брызг ничего нету ну, не, они такие меленькие меленькие брызги да. были ну да Вообще только бомба. еще маленько Суточка. ты бы это вот ну как бы вот в таком положении например, у тебя как больше центра ну да. а угол завалить немного ну да вот так как-то вот, да, да да вот так mm -hmm. потому что это он я получится... вот так держал нет как вот, там как то ну, как-то а, вот, как вот это я, я понимаю короче под 45 Держать примерно. Ну, примерно, да, попробую вот так. 45 ну, может, 30, там так. Угу. Вот, 30. вот, все, вот так взял, все. Ну а? да, да, да. В глаза. И потом вот сразу назад маленько, раз. Да, она это еще остывает. Во, видишь, уже У. совсем по-другому. Ну, вообще шикарно. Вот какая-то мелочь, кажется, да? Но ну, я ну, держал да. примерно на полтора часа. На полтора ну, да, часа да. она вообще херня ну, потому что выходит. Вы... И... Ну, и она из зоны сварочной ванны, из зоны защиты выходит. Uh -huh. Вот здесь она, грубо говоря, кристаллизовалась, но она еще горячий металл. Uh -huh. И он все равно окисление какое-то получалось. А уже так она защита... Защита ну, побольше, Защиту... да? Маленькая она вперед, потому что аргон дается. и он еще... Да-да-да. Да, расходится да. назад. Давай еще. Будто... Еще, еще. Я прям еще хочу, еще. Глаза. Глаза. Чё? Чуть-чуть залип. Ну ничего. Глаза. Угу. Так, пятерка. да попробуем немного побольше. Я при этом скорость увеличу Давай 5 и 4. Ну, может быть тебе вот это маленько убавится это. Индук. Индукцию маленько убавится. Да, на единичку. Давай, давай. она добавит току, как бы. Угу. Давай попробуем. Глаза. Масса искрила, я вот пинул ее, она у тебя по-другому в конце, так как, uh -huh. как помягче пошла. Здесь он справляется с твоей задачей, это точно. Давай теперь попробуем. Ну, если вот я убавил индукцию, прибавилось э, немного ну току за счет этого, ну, вольт-амперных uh -huh. и дуга удлинилась чуть-чуть, а если я вот э, поменьше сделаю, убавлю, uh -huh. то она будет короче уже искорки пойдут немного. Попробуем? Uh -huh. Так, Давай, давай. Она на полторашечку, Хаси. все хорошо, давай. Глаза. Ну вот уже было отсюда, даже видно, что уже искорки такие небольшие уже пошли. И шов потемнее стал. Потемнее, да? да. Ну, ну здесь в принципе все понятно. Давай теперь попробуем функцию СРС. Теперь СРС. Мы сохраним сейчас эту программу сначала, чтобы. Mm -hmm. все. А теперь выберем СРС, предварительно которую настраивали. Выключим импульс. Ну и все, пробуем. теперь добавим. Но с пульсом уже вот. за счет того что охлаждение немного Минус. получается коэффициент общей мощности меньше и соответственно она видно что по-другому угу. а СРС стабильность дает справляется свою ну, то есть да. ну, ну, не то, не сказать, есть что, не что, то что там ну, да. поддерживать дугу в... ну, по крайней мере я точно могу тебе сказать ну, что в... это нужно в... сидеть ну, ну, как бы скорость свою подбирать по настройкам. Да, да, да, но ну, да, если да, посмотреть да, по результатам да, вот этого вот, всего то, что мы ну отварили, да, да. это очень даже хорошо. Это ты правильно, каждый под свою руку, каждый сварщик, да. это надо подбирать все параметры на, на толщину, забирать. Да забивать в программу, чтобы потом не париться там нерзавекой. Да, да, да, это и... же, ну как бы в любом случае, да. этот, этот аппарат должен числиться за одним, за одним человеком. Да, да, он это он вот себя... самый лучший вариант, за одним человеком аппарат должен числиться, и чтоб он следил за ним, настройки все под, подобраны под себя, знает mm -hmm. он, спокойно работает. Ну, по крайней мере, если что, можно скачать всегда на флешку и носить свои параметры всегда с собой. Ну да, здесь еще есть, у него можно вот эти все параметры, на которые там вот они... No, программах, no, no. их на флешку списал, в таблицу, она, по-моему, в Excel открывается, uh -huh. и ты уже потом в любой момент даже, ну, к примеру, если там удалил ее или что-то, можно, э, можно, да. Супер, супер. Сегодня попробовали всякие пульсы, дабл пульсы, пульсы HD, SRS, ну, давай начнем, наверное, с обычного пульса. Очень хорошо показал себя, особенно когда ты добавил дабл пульс, он прям да намного, дополнительную регулировку да, он стал нам, намного лучше сваривать. также мне понравилась функция SRS. здесь не летело вот искр, как обычно, вот это все вот куда-то, ну короче, не было много искр в процессе сварки и он шипел прям, ну реально как змея какая-то прям и ну мне понравилось эта функция, сварила я 2 миллиметра, также попробовал 5 миллиметров. Олег мне также настраивал и пульс, то есть можно СРС использовать вместе с пульсом. Да, конечно. То есть также все настраивалось? Ну, СРС это канал вот, обратной связи. Угу, я понял. Вступает сигнал, и стоит дополнительный блок здесь на, на плюсе, соответственно, горел в который да. ток под подается и он дополнительно осуществляет э, автоматическую регулировку. А также попробовали 3D-пульс. Это новая такая разработка. Поделись, по -поделись, поделись секретом, это какая-то... Ну, это не под грифом секретно, конечно. Что она ну, по хорошего? Именно что там происходит, пока это не раскрывается, потому что она новая. Ну, происходит более глубокое проплавление корни шва. Меньше разбрызгание металла, и, опять же, это как наподобие процесса HD. Вот, а что такое когда... HD? Как раз мы пока вот здесь находимся. Давай ну, раз, это раз, как расскаж... бы мелкий расскаж... капельный перенос металла. Это жидкая сварочная ванна, горит проволока, формируется на ней шарик, потом проволока как... ускоряется, и сва... шарик вот этот расплавленный да. из проволоки, он в жидкую ванну при касании перетекает. Поэтому нет брызг. То есть получается, сварочная ванна, образовался шарик. Да, на проволоке. Он прикасается к сварочке. Так, да, жидкой. Ванны. То есть и тот, и шарик жидкий, и ванна жидкая, он прикасается, перетекает в ванну. В ванну присадка отъезжает. Да, опять, формируется. опять формируется. И за счет этого получается мелкокапельный перенос, а как бы не струйный он постоянно. И вот это дополнительно... 3D пульс. Только примерно то же самое, только он больше как проплавление дает, меньше дыму дает. Ну, я так понял, вот, это вообще вот, там, на Тавра. Я видел фотографии Тавра, где да. обычный режим и 3D-пульс. Ну, да, там там видно, более что... глубокое проплавление. Да, там видно на то Тавре есть что... на, на срезе было видно. То есть эти ну, фотографии да, есть неверно. в общем доступе. Можете посмотреть, увидеть. Это ну, как бы реально рабочая вещь. Дальше. Что здесь еще было? Ну, мы попробовали сегодня только нержавейку. Это сварка двух миллиметров, 3, 4, и пяти. Все получилось, аппарат справился со своей задачей. Ну, если брать простую проволоку 0,8 Г2С... Yes, да, это... да, вот э, хочется узнать, помимо э, то тех металл, дополн... того металла, который мы сегодня сваривали, то есть нержавейку, какие металлы он сваривает еще? Ну, он различные группы материалов сваривает. Это и простую сталь... И порошковые проволокой беззащитного газа, и порошковой проволокой с защитным газом, также нержавейку, алюминий, и медь. И, я так понял, вот, вот медно-крепневая присадка там в настройках и с купром-силициумом. Да, да. так То есть это вроде как и пайка, Ну, пайкой, ты ну, говоришь, назвать это... пайка это понимание... Либо по паяльникам мягкие припои парявят, там, или твердые припои, это уже более высокой температурным газу горел. Да, это, это все хорошо, но у этого аппарата есть и минус. Ну, я все-таки должен это сказать. Мне реально не нравится закидывать этот баллон 21 век. Уже в других аппаратах есть, есть эти все такие тележки подкатные, когда ты накатываешь баллон, и все аккуратно. Конечно, было бы круто, если там был еще лифт, знаешь, там поднимается, и он в высоту. Но нет, есть. Здесь же это, ну, если вы, как бы, не, не хочешь сказать, там, не сильный, но постоянно придется вам эти баллоны но поднимать. Это, основном, это высоко. В основном это высоко. на всех тележках такая система. Я хочу, чтобы было вот так, вот закатило все. Ну, Но и, можно наверное, рядом поставить. Ну, можно рядом, да, я согласен. Но это как бы мне, он, не да, стоит, это, это а вот мне не нравится. Если он стационарно, это Это только мне не нравится. Также здесь, наверное, самый большой минус это проволок. Помимо того, что вот это вот постоянно цепляется, баллон. Ну, как бы можно развернуть, и все будет нормально открываться. Но, Но... суть не в этом. У нас катушка. И вот это расстояние оно открыто. Получается, проволока, которая скручивается с катушки, подается постоянно под воздействием. Если вот в цехе, то пыль, грязь и что-то такое осаживается на эту присадку, проволоку, да, и она подается сюда в ролики, они как бы засоряются, потом кабель-канал засоряется, да и сама проволока подходит, все это грязный сварочный металл. Это вот, наверное, самый большой минус. Ну, можно было что-то додумать чтобы здесь было как все герметично. Это вот. И да, у, как у большинства сварочных аппаратов. Открываешь. И здесь есть табличка. Здесь этой таблички нету. Мне вот как новичку, к примеру, непонятно, какие настройки выставить. Я бы посмотрел вот эту таблицу и все понял. Нет, здесь, видимо, пожалели. Или по каким-то другим причинам. Ну, таблица все же больше не по настройкам, наверное, пишут, а по тем материалам которые у нас усваивают ну, да. по сварочной ну, проволоке могли бы могли бы приклеить сюда Допустим, может быть может быть в дальнейшем либо вот этот тестовый аппарат может быть и на нем нету этой наклейки а так он может быть есть ну нету этой наклейки здесь еще из минусов <связывая> наверное это не минусы горелка бинзол она идет как Дополнительная опция, нужно тигровскую покупать. Но это, наверное, не минус. Ну, это... на ну, для полуавтоматической сварки горелка, она с евроразъемом, можно применять и с воздушным охлаждением. Есть, Если ну, ты выборы... работаешь не в больших режимах, где маленькие токи, там, в принципе, и водяной охлаждение, ну, да, да. С водяным охлаждением горелки-то, может быть, сильно Она здесь выключается, то есть его можно ну, да. автоматически поставить, выключить или... А выключить. Аргон дуговая горелка, для удобства ее можно сразу подключить. Здесь и клапан есть, и выход для нее. Только массу, единственного перекинуть на плюс придется, потому что он работает э, на прямой полярности, ну, то есть на постоянной стойке. Ну, и еще, я так понимаю, если бы в цену входила бы горелка, тогда цена за сварочный mm -hmm. аппарат бы, мне кажется, в любом случае бы увеличилась. И она нужна, не нужна, потому что этот аппарат, мне кажется, предназначен для работы... Сейчас у большинства производителей горелки, они как бы идут как дополнительные опции. Ну, ладно, не минус. И еще в комплекте, точнее, это, наверное, не в комплекте, а ну, это. Можно для... приобрести вот такую сварочную маску, которую при нажатии на... Клавишу на горелке стекло автоматически затемняется. То есть она затемняется до того, как зажгется сварочная дуга. Ну да, если простой хамелеон, она работает, затемняет от, в момент, когда свет да. появляется. То есть ну такое да. достаточное количество, чтобы затемнить какой-то, может быть, и в этот момент и проходит на глаза там. А здесь она предварительно уже То есть сигнал, ты нажал, она затемнилась и только потом сварка началась. При этом она очень легкая, это прям. Но это шею не так сильно напрягает. Так что вот есть вот такая ну, вот принципе, маска. Да, она, да. я так понимаю, подходит не только к этому аппарату, а к многим она через Bluetooth подключается. Понравилась мне, естественно, сенсорная панель. Это круто. Побаловаться, там пожать. Ну, это прям класс Сенсор рулит. Ну и, наверное, все про этот аппарат можно разговаривать бесконечно, и это будет длиться бесконечно, поэтому попробовали не нержавейки, показал достойные Просто результаты. Еще каждый Давай. сварщик подбирает режим для себя, поэтому и этот процесс такой отладки получается, и он требует тоже времени. Ну, конечно, конечно. Соответственно, это как и почерк у каждого. Да, разной. да. Ну, кто-то побыстрее, кто-то помедленнее. И, соответственно, разные стыковые соединения, там стыковые, тавые, нахлесточные, там да, угловые. угловые. Соответственно, надо тоже подбирать под эти все параметры. Да? Для удобства есть возможность их сохранить и потом спокойно пользоваться. Так что настроек здесь много, настроить можно, сохранить это все можно в память и пользоваться этим можно. Ну, на этом, наверное, все. С вами был Олег и Алексей. До встречи в новых видео. Всем пока. пока.